Всем участникам добрый вечер. Начинаем наше общение. Ну, в основном будем обсуждать наболевшие вопросы, у кого какие возникли на сегодняшний день. И в комментариях, так, для, для начала разговора просили обсудить тему бессотовых пакетов. Очень редко мы обращаемся к этой теме. Не знаю, насколько она актуальна, и пользуются пчеловоды этим приемом. Но, тем не менее. Хотя в книгах, у меня в двух книгах есть это, эти разделы по бессотовым пакетам. Их назначение уже мы обсуждали, я вкратце напомню, на разведенческих пчелохозяйствах эти пакеты существовали, ну там два вида пакетов сотовые и бессотовые сотовые понятно для чего для расширения пасек для создания новых пчелохозяйств, ну это я теми словами то и теми фразами еще с далеких 80-х а вот бессотовые предназначались для подсиливания просевших товарных семей, потому что пчеловодство было строго разделено на разведенческое, на разведенческое направление и товарное. Так вот, при более серьезном конвейере медоносном концу сезона товарные пасеки, товарные семьи просаживались до... Довольно-таки до такого уровня, что в зиму был риск оставлять их зимовать самостоятельно. Поэтому существовали бессотовые пакеты для подсиливания этих просевших товарных семей. Ну и у кого есть практика работы, именно не производство их, там производство понятно, Хотя могут подключиться и те, кто производит бессотовые. И есть ли у нас вообще такие, я вот не знаю, стараются сотовые пораньше, чтобы как-то этот пакет себя оправдал, окупил к концу сезона и пошел в зиму полноценной семьей. А вот бессотовые, во-первых, рано не получается сделать. В середине сезона... Пчеловоды не все заинтересованы в приобретении. Ну и тем не менее, у нас этот, эта технология, технологичность и этот вопрос сопрягается с формированием отводков. Потому что не получается одну семью вести весь сезон с перезимовавшей маткой до до главного взятка, и чтобы она пошла в зиму тоже достойной силы. Я вот недавно разговаривал с Канадой. Ну, конечно, в тех условиях можно старую матку рисковать вести по сезону, потому что там, по их рассказам, 15 марта, я уже об этом говорил, только начинается очистительный облёт, только начался с 1 апреля, как включается этот конвейер медоносный, и 4 месяца до самого августа. В начале августа он прекращается, и вот 4 месяца фактически непрерывного взятка. А пчеловоды знают, что перезимовавшие матки, вот этот период кульминации, когда два, два поколения поменялось, ну где-то примерно после очистительного блета до двух месяцев, середина мая, наш регион. Если два, где-то дня, три, пять, безвзяточный период, все, матки автоматически, старые, призимовавшие, включаются в роение. Если накладывается взяток на этот период, то старые матки очень часто, и раньше такое наблюдалось, они хорошо... Проходили сезон без роения. Ну, были не без этого. Поэтому не делать отводки не получается. Включить инстинкт снова такой же, как и в природе, роевой маткам, старым, перезимовавшим, но в виде отводка. И уже на конец сезона выходить с нормальным количеством, вернее, с удвоенной пасекой и достойной силой. В зиму там уже смотреть. То ли они пойдут автономно, то ли их объединять. Но в любом случае пасека всегда будет идти в зиму. Во-первых, отработает сезон максимально достойно по тому, что даст природа. И в зиму подстраховка. Если просядет по какой-то причине медовик вот с, молодыми, с молодыми матками, то рядом есть спутник отводок на старой матке. Они, бывают одинаково подходят по силе к концу сезона и могут зимовать даже автономно, если более-менее такой ну, благоприятный сезон был. Но есть другой вариант сотовые пакеты. И в последней, шестой книге есть раздел, где я об этом упоминал, что как бы ни пришлось нам заключить вот такое содружество с производителями пакетов на будущее. Те, кто попадает вот в шквальный медонос, медосбор конца сезона. Семьи просаживаются до, до таких вот серьезных объемов, до трех рамок, что в принципе либо покупать пакет, подсиливать, либо по весне восстанавливать, но одна семья в зиму оставлять ее нереально, то есть их объединяет. Поэтому возможно брать по максимуму товар, объединять семьи по, силе, по достойной силе в зиму, а по весне какую-то часть компенсировать пакетами. Я, кстати, попал раз под потраву под, под и вот не, по неволе обратил на это внимание. Но там был такой момент, из неприят, один из неприятных, потому что объективная причина, просто тупо пропали семьи на потраве. Но пришлось восстанавливать пакетами хорошо отработали, если их нормально запустить и провести симбиоз между хорошими семьями, то пакеты идут достойно в зиму и причем дают товар. Так что может быть судьба наша такая заключить, войти в такой симбиоз содружества, с производителями пакетов, товарником. Ну, это где-то ограничено, возможно, не во всех регионах, я не беру сейчас. Так вот, не обобщаю. Если у кого есть, какие соображения на этот счет, или есть практика работы с пакетами, потому что спрашивают, как сотовый пакет обработать. Желательно, конечно, обработать от клеща. Сразу же, как получаешь. Или дождаться, когда расплод появится открытый. Ну, конечно же, сразу, когда нет расплода вообще. Здравствуйте, еще раз Виктория, Восток Украины. Владимир Егорович, вопрос такой. Я практикую изоляцию маток уже четвертый год, но вызвал интерес у меня Вашей временной изоляции маток в пересылочных клеточках. Вопрос у меня следующий. Если, можно ли применить такой вариант изоляции маток, но на смену старых маток? Я поясню. Не делая отводок на старых матках, заключить этих маток в пересылочные клеточки и в эти же семьи дать маточник на выходе. Выйдет матка, какой возможен исход всей как бы, этой истории? Дадут ли пчелы обгуляться этой новой матке? Либо же они убьют ее, чувствуя старую матку в клеточке? Вот Вопрос у меня такой был. Да, понял, спасибо за вопрос. Если, по всей видимости, это будет в период взятка с акации, то есть... Момент кульминации, семья набрала хороший объем, хорошую силу и матку заключаете, вы планируете заключить в изолятор бесконтактный, пересылочную клеточку. Конечно же потянут они свящевые маточники сразу или свой даете, они скорее всего, к сожалению, могут выйти роем. На матку плодную в клеточке пересылочной, тем более бесконтактной, они даже они не обращают даже внимания, если роевая пора, потянулись вещевые маточники, и семья вот, вот, зашла в раение, и матка находится в, контак, в контактном изоляторе. Выйдет рой, с молодыми матками выйдет рой. Не обязательно это должны быть роевые маточники. Не обязательно семья была в раевом состоянии. Главное, что это роевая пора. Уже третье поколение пчел и на любом виде маточников в роевую пору, в безяточный период, может выйти рой с молодой маткой, произолированной своей э, в клеточке, неважно какой. А у бесконтактной тем более это будет больше вероятности, что выйдет рой с молодой маткой. Так что имейте в виду, если вы поместили в клеточку любую, то есть в изолятор, то ли в изолятор, то ли в пересылочную, значит оставляйте одну матку. Одну. Вам придется поработать, чтобы оставить один маточник, и проконтролировать. Лучше всего делает молодой. Когда выходит матка молодая, и нет ни единого открытого расплода. Потому что открытый расплод всегда является прецедентом и провокацией для выхода роя даже в отсутствии другого запасного маточника. Так что имейте в виду, осенью там проще с этой процедурой. Матки обгуливаются свищевые без проблем, то ли вы сами подставите, а вот весной это может быть чревато роение. Добрый вечер, всем на канале. Вот такой вопрос Владимир Григорьевич. Вот про изоляцию маток, так, про вощенный период. Ну, чтобы сделать безрасплодный печатный период для обработки тлиша. А вот, не пробовали вы вот сделать, ну, закрыть маточку в изолятор просто однорамочный. То есть взять туда поставить рамочку в шины и закрыть туда маточку. Ну, проходной изолятор. То есть на минимальную Ну и еще пчелки построить эту вощину, маточка будет чить как бы она будет изолирована на одной этой рамке, дождаться, когда... Ну, вот посчитать сроки, это где-то, наверное, дней 15-12, и так продержать, чтобы вот этой рамке расплод запечатывался, ну, и потом выпустить, получается, эту рамку забрать, плюс, ну, можно уничтожить даже, там, наверное, самое больше будет клеща в этой рамке. И потом дождаться, когда расплод весь выйдет, печатный, а которая она уже начнет заново ще знаешь, что не запечатаете. Ну вот, и сделать обработку от клеща. Вот, ну, вот как вы на это смотрите. Не задавались вы вот такой целью тоже. Не пробовали. Очень часто поднимается вопрос такой: как можно обойтись, как создать ситуацию, идеальную и благоприятную для обработки семьи от клеща, минуя изоляцию матки. Но ну, мы постоянно, мне кажется, на каждом зело этот вопрос поднимаем. Изолятор сам по себе создает безрасплодную ситуацию. Ну, есть преимущества у него, понятно, в годовом цикле, посезонно. Если касается вопрос создания ситуации благоприятной для обработки клеща, то есть выгнать его на взрослую пчелу, уже эта фраза у нас стала такая вот дежурная. Неважно, это изолятор, будет контактный, Вот каким я пользуюсь там, Хмарами, Ленина, неважно. Или же это будет ситуация, которую озвучили вы сейчас. Закрыли однорамочный изолятор, дали вощину, посчитали. Э Период такой, чтобы запечатался этот расплод в рамки, извлекли ее, уничтожили или где-то эти рамки от нескольких семей собрали в какую-то одну, дали маточник, вышел расплод, пока матка гуляется, обработали и этот инкубатор, где рамки сконцентрируются. А в этой семье матку выпустили с этого однорамочного изолятора, конечно же, у вас по срокам вы просчитаете чтобы у вас того печатного уже не было, а от новой активности матки, когда вы пустите, еще не было. И обрабатывайте без проблем, работает тема без всякого. Не хуже, чем при изоляторе. Хорошо, спасибо. Ну и вот, получается, я просто, ну, такие изоляторы, которые, ну, чтобы маточка сеять не могла, вот все-таки баку карника, как он поведет? Особенно баку с таких изоляторах. Тут все-таки, как бы, возможность маточки осеять, как бы она не прокрашает. Ну, и как бы, не такая будет уже это, Ну, вред ли, или, или хотя-то не вред, если она вот это время не будет сеять. Тема, я вам сразу говорю, тема рабочая. Вы можете руководить этими рамками расплода. Одну поставили, другую, но вы их держите под контролем. Она у вас в ограниченном на ограниченной территории находится эта матка, у вас на виду, под контролем, вы ее можете всегда выпустить и знаете, когда выпускаете и обработаете семью от клеща. Как распорядитесь с тем расплодом, какой она насела Я сказал, можно создать семью-инкубатор, все туда сконцентрировали, или две такие рамки с этого изолятора, однорамочного, и дали маточник, или выведут свищевую. Но зато у вас главное, главное чтобы вы, вы достигнете цели в основной этой семье, у вас не будет закрытого расплода при обработке семьи от клеща. И вреда, тем более, если вы боитесь, что в изоляторе матка прекращает яйцекладку и как-то это повредит на яичники, значит, можете пользоваться смело этим приемом. Добрый вечер. Я пользуюсь этим приемом для борьбы с вороа. В конце мая, начале июня месяца закрываю сначала на 16 дней маточку в изолятор, потом пересаживаю ее в проходящий изолятор. И она находится там еще 10 дней. После этого я рамочку достаю, матку отпускаю, а рамочка находится еще 7 дней в семье. Что происходит? весь клещ который находится в семье он э, заселяется в эту рамку и через семь дней эту рамку я достаю сначала я делал из него из этой э, гомогенат тоже использовал для подкормки э, пчел ну а в, прошло, в этом году я создал одну семью отвез ее подальше ну и таким образом образом, Как Владимир Ворович говорил, сначала дождался, пока весь расплод выйдет, обработал и семья живет до сих пор. Да, все правильно. Видите, изолятор как таковой, не, ну, изолятор это инструмент технологии. Если пчеловод поймет, что должно произойти и что происходит в семьях при изолированной матке, можно примениться по-разному. Вот видите, вспомнили и про однорамочные изоляторы, уже забыли за эти однорамочные. Раньше их применяли на медосборы. Вот, однорамочные, двух, трех. И давали трутовые рамки. Кстати, клещевый ловитель, тоже как ловушка для клеща. Но как-то оно не прожилось. Вот я начинал тоже с этого, где-то 80, середина 80-х. Они были в, широком, в широкой распродаже, их покупать покупали пчеловоды, а так, чтобы активно и массово применять, ну, руки не доходили, короче говоря. А вот сейчас со временем появилась тема этой изоляции, и вот она начинает вскрывать те невостребованные когда-то технологии, инструменты, в частности, однорамочный изолятор. И уже пчеловод понимает, как создать эту ситуацию, чтобы в семье была благоприятная картина по обработке клеща в отсутствии печатного расплода. Потому что страны мегаполиса, там где тысячи семей и конвейер медосбора 4 месяца без перерыва, они не могут туда ну, даже ну, вмешаться. Просто нереально вмешаться вот этот поток нектаровыделения обильного. Понятно, что матки тоже на всех парусах откладывают яйца. И в конце сезона эти семьи страдают от запрещенности. Там, где перерывы медосборов, вот видите, у нас хотя бы, слава Богу, в этом есть преимущество. Не получаем таких больших товаров, но хотя бы с клещом побороться можем в этих... Окна безвяточные. Ну уже как кому, кому где судьба, заниматься пчеловодством, применяться нужно. Почему я всегда говорю? Берите тему, любую тему, как концепцию. Тот же самый изолятор. И старайтесь вписать его в свою технологичность, климатическую зону. Не обязательно это будет изолятор. Я его нигде не позиционирую. Только изолятор, все бросайте, только изолятор. Смысл, биологическое состояние семьи, какое нужно создать, как нужно этого добиться, чтобы побороться качественно с вот этой чумой. 20, я уже не знаю какого века. Уже 20-21 перешел клещ ворова. Могу поделиться своим. Своим опытом у бессотовых пакетах. Если в пакете меньше, чем кило 200 пчелы, его трудно поднять, я имею в виду, покупаем там, весной, в мае месяце, да, в начале мая, то его трудно поднять до подсолнуха, не подселивая. А если пчелы кило 500 вот вода он сам поднимается. Такое наблюдение у меня было, пробовал я пакеты покупать раза два или три не по много там по 15, по десять штук без сотовых именно без сотовые да славик спасибо за подключение за, за то что поделился информацией Ну, конечно же если без сотовый пакет понятно он просаживается автоматически со старта как только его пересыпал вулей и матка только-только начала сеять. 21 день минимум до первого появления, до появления первой пчелы. Конечно же, включаем симбиоз содружества, садим этот бестотовый пакет. Если кто-то планирует расширить пасику увеличить пасеку, значит, возле сильной семьи для подстраховки. Мало ли как он какой будет сезон и как поведет себя в развитии этот бессотовый пакет. И между этим бессотовым пакетом, когда он начнет уже как-то расти, появится открытый расплод, забирать открытый расплод на первых этапах, хотя бы, хотя бы недели 2-3, открытый забирать, отдавать сильной семье, а взамен брать печатный на выходе желательно и давать в этот бессотовый пакет. Без пчелы. Обмен расплодными рамками без пчелы строго. Конечно, в таком случае можно его вытянуть и даже на подсолнах, смотря когда получишь. В крайнем случае, в зиму его может пойти автономно нормальная семья. Это даже не обсуждается. Все правильно. Это если из бессотового пакета сделать полноценную семью. Ну, а если бессотовый пакет берется для подселения какой-то семьи, значит, можно ставить его сверху. Работает в режиме двухсемейного такого варианта. Обменивается также между основной семьей внизу и верхней рамками, открытым и печатным расход, как только что я сказал. И затем, на конец сезона, объединяются в один общий медовик, достойно заканчивается этот медосбор в таком вот дуэте. Ну, в общем, варианты есть. Смотря кто, с какой целью бессотовый пакет берет. А то, что его обработать, вопрос был в комментарии, как обрабатывать, когда от клеща, когда получаешь. Конечно же, идеальная ситуация, безрасплодная Как только пересадили, сутки посидел, пока еще матка не начала сеять, даже чтобы, чтобы не появилась личинка, не обязательно дожидаться этого. Сразу обработали любым акарицидом быстрого действия. Лучше всего, конечно, органикой. Добрый вечер, Псюговодов. Владимир вопрос такой. маска погибла в изоляторе. Неизвестно когда. Я кинулся выпускать, она погибшая. Есть, значит, матка молодая, пчевы там мало, в общем, она очень поздно вышла, я думал, она не облетится, забрал у нее расплод, ну, думал, что все ей это. она начала сеять. Вот эту матку с этой пчевой, пчева, правда, видите, там получается, что эта пчева принимала участие в расходе, в котором я забрал. Значит, зиму она, я думаю, не годится. Вот э, это, значит, это туда посадить. Я имею в виду, вот есть дождаться морозов, когда уже они будут в клубе. Я э, место там есть, там рамок, по-моему, шесть Ну правда это дождан, а вот это дематка молодая, это руч рамки. Ну забрать там, оставить рамки, чтобы они собрались плотненько. И потом эту посадить, значит, рядышком там. И получается, что они будут сидеть и два клуба раздельно. И же вот погода у нас, это в Саврополе, обещают там и, по-моему, 13, и 14, может быть, выйдет. И вот именно в этот период перенести, когда, ну, пчела, можно сказать, она не, не на влёт, он будет летать, вот, не убьют а не матку. Для начала вы проверьте, в изоляторе погибла матка а не появилась ли там свищевая потому что присоединять если она не успела облететься вы можете не знать не видеть раз расплода нет а матка молодая присутствует и когда будете присоединять этот отводочек может быть проблема но если вы уверены, что там матки нет, значит извлекайте этот изолятор с погибшей маткой, к одной стенке подвигаете основную семью безматочную, и вечером, можно перед этим вот, тепло будет у вас, только вечером уже на, на сумерках, там, ну, лишь бы было видно, как вы перемещаетесь по пасеке, и к противоположной стенке поднести, перенести прямо с рамкой, стряхнуть на старом месте, где она сидит на минимум рамок, там на две, не больше этот отводочек с плодной маткой и эти две рамки перенести вечером в ту семью безматочную маточную, противоположные стенки противоположной и накрыть холстиком и ту и ту они, они объединятся в процессе активности если на следующий день не будет тепло то вражды там уже не будет, если вы напрямую их сразу в лоб, в лоб не стыкнете. Потому что ну, постепенно темнота и плавный контакт всегда дает положительные результаты по примирению. Так что ну, я постоянно об этом говорю в варианте, если кто следит за моими вот, роликами. Это один из самых распространенных вариантов, подсадки слабых семей, особенно в лежаках. Ну, если додан там 12 рамок объема и, допустим, 5-6 рамок основной семьи, почти половину пустоты, значит, две рамки без проблем вы противоположной стенки поставите. Но, повторяю, ни в коем случае это не делать среди дня. Потому что сразу включите автоматически охрану в активности. А только будет ужаление одной-двух пчел, пойдет запах яда, а это, это для пчел неудержимое. Оборона и их перебьются. можно утащить. Смотрите, если, допустим, этот день будет у нас, я там смотрел, или в декабре, что ли, вот, теплый, один, один, один там выбираю день, да. Так вот, вот это сделать вечером перед теплым днем или уже когда, именно в этот день, когда теплый день пройдет и далее, ну, там 5-4 градуса тепла вот такие дни? Там большой, большой разницы нет. Самое главное, вам же затем нужно будет, после того, как они объединятся, вам нужно будет их присоединить, эти две рамки от противоположной стенки к этому общему клубу. И тоже в вечернее время. Поэтому можно, раз там всего один день, он погоды никакой не сделает, вам не сыграет. Плюсовая будет, все равно будет плюсовая и перед этим днем 13 градусов и после. Делайте. Главное, чтобы это было вечером и не было резкого контакта пчел между собой. Владимир Егорович, добрый вечер. Добрый вечер всем. Вот такой вопрос. Вот При формировании бесцотого пакета, если мы ранней весной это делаем, то куда девать рамки, которые останутся без пчел? То, что поздно, допустим, когда поздние пакеты делаем, там понятно, там пчелы много, есть кому обогреть. А вот когда сверхраннее, да, допустим, без сотовых пакеты делать, то там остаются рамки. И куда их туда девать? Я вообще-то, вы знаете, честно говоря, вот с пакетчиками, когда общался, ну, без сотовые, а мне нужно было именно без сотовые, я просил. Они говорят, пока мы первую партию сотовые не отправим, не обеспечим клиентов, Затем уже вторая партия будет, второй этап, это бессотовые. Я не знаю, ну может кто-то есть из пакетчиков, кто практикует именно ранние бессотовые пакеты и производство. Получить мы уже разобрались, что с ним делать и как, как распорядиться. А вот те, кто формирует пакеты, кто делает именно вот такие вот ранние бессотовые если остаются галяются рамки, но ну, там как-то надо либо вам, если это у вас уже в технологичности и на, на многие годы дальше, значит практикуйте двухматочный режим, только там спасение. Все будет в стояке, вверху, вверху тепло, вся оставшаяся пчела обогреет этот. Расплод, который остался, вернее, пчела, которая осталась, обогреет расплод. В крайнем случае, его можно распределить по, по семьям, где-то по семьям распределить. Ну, один, несколько безсотовых пакетов, понятно, что можно так сделать. Сформировали рамки лишние. Если видите, что пчела оставшаяся не обсиживает, значит, разнести их по семьям подсилить или сильным отдать открытый, а слабым печатный. А если у вас это на потоке будет, на конвейере, то там желательно, конечно, освоить двухматочное, и там без проблем будет. Понятно, спасибо. Но это я на будущее просто думал об этом, Но пока еще только планирую просто как бы, поэтому спрашиваю. Спасибо. У меня такой вопрос. Можно ли заставить семью работать в безвязочный период? Корпусная система таким способом. Гнездо с нижнего корпуса убрать верхний корпус, а нижний корпус заполнить ващиной. И на голую ващину опустить матку. Они будут отстраивать гнездо или нет, по ну, вообще-то, если беззяточный, вообще полностью беззяточный, какие-то пятаки, они, они сквозь слезы отстроят, а больше погрызут эту вощину. Там, конечно же, нужно для отстраивания вощины либо, либо какой-то взяток небольшой, или же давать кормушку, жидкую подкормку. А так, вот такое насилие. Или же скрывать печатные рамки, если есть у вас там запас вот в гнезде, скрывать эти рамки и там при условии, что достаточно меда, они все равно какой хоть будет эта кормушка, хоть это будет и в природе взяток, хоть это будет вскрытый мед жидкий в рамках, но обязательно должна быть углеводное присутствие при отстройке сотов. Хочу поделиться с вами, вернее, попросить помощи, потому что у меня уже в моем сленге запас слов закончился. Три дня у нас оттепели. Три звонка. Примерно одинакового содержания. Вернее, ну, сейчас поймете. Вот спрашивают. Потеплело? А качели нас покатали хорошенько. Вот октябрь-ноябрь. Неделя прошла. Минус пять, минус 10 ночью. Сейчас помягшило. Пошел дождь. Накануне завтра плюс 12, плюс 13, даже. И вот южные регионы. Что мне делать? Обращается один человек. Что мне делать? Матки некоторые. Я переживаю, что возобновят яйцекладку. При его тепле. Южные регионы. А есть такие, которые даже не прекращали сеять. Ну, я, я в стопор стал. Я говорю, я, ваши каналы, я ваш канал весь наизусть уже знаю, все ваши ролики. Вам, конечно, у вас же матки в изоляторах, вам нечего переживать. Я говорю, не понял, а в чем проблема? А вам, кто мешает маток в изолятор? Я вообще-то противник изоляции, это противоприродно. Но раз противоприродная изоляция, значит тебе остается радоваться природной активности маток, как положено, как этому у нас учили очень многие годы. Но снова не так, потому что, оказывается, для выкармливания расплода осеннего нужен мед. Те запасы, которые он подготовил для зимовки. А тут еще и клещ может размножаться. Но я не знаю, как ему, что ему было ответить, на, потому что таких вопросов из дня в день. Вот что мне делать, вот вам хорошо вы изолируете, а вот как нам быть, если мы против того, против того чтобы изолировать. Теперь второй звонит следом по такой, по этой же теме. Не по этой теме, ну где-то примерно. Хорошие семьи начал обрабатывать клеща. Очень мало. Попался препарат. Но традиционная обработка. Только выкачали последний товарный мед, медонос. Э, то есть товарный мед забрали из семьи. Первые пошли полоски, потом пошли пушки, потом пошла щавля-кислота. И в конце два, дважды контрольной обработки бипином. И вот не нравится пчеловоду, что очень мало выпало клеща за, эти, за этот весь издевательский цикл обработок. И он у меня спрашивает, вы не знаете, какие еще есть препараты, он перечислил все, какие еще есть препараты, какими можно обработать, потому что я чувствую, что там клещ есть, начали слабеть семьи. Но почему они начали слабеть, понятно, я всегда, да уже надоело, говорю мозоль на языке что Сейчас вопрос о, о том, кто больше вреда пчелам приносит, клещ или пчеловод, уже стал актуальным. Теперь еще один звонит, тоже, ну как специально. Вы знаете, потеплело, посмотрел, меда осталось, ну может до Нового года хватит в семьях. Как быть, можно сейчас дать сахарную подкормку? Ну, какая сахарная подкормка декабрь месяц на носу? Два дня, там, три может, ну, теплых быть. Какая сахарная подкормка? Ну, говорю, давай лепешки, тяни теперь до весны. Или рамки поменяй. Нету рамок, нету лепешек, нечего делать. Потому что все, все сдал, вот не рассчитал человек оставить в зиму нормальный корма. Ну, если, даст Бог, ну, на базар теперь иди, покупай мед и вытягивай их до весны. Ну, будет же ж весна. Если удастся их держать до весны, а начинается развитие. Пошел расплод и кормить. А там пойдут болячки. И вот что нам делать? Я вышел, мы пока селекцию с пчелами планируем, как нам ее проводить. Наверное, пчелы начнут с пчеловодов селекции пчеловодов самих селекционировать потому что пропадает пропадает и ищут причину почему пропали вот как можно человеку объяснить и не первый год пчеловодстве что есть щадящий режим обращения с пчелами а есть беспощадный как начинаем качать глаза загорелись все Вспомнили про проблемы, какие у кого финансовые. Выдернули. Теперь он, видите ли, не рассчитал. Прикачки. И Владимир Егорович, подскажите ему, что же ему теперь делать. Так, ну ладно. Это так под, под занавес Слегка пожаловался я вам сам на себя и на и на наших коллег. И кто-то знает наверняка таких. У меня еще один вопрос. Если матка в изоляторе зимой пропала, допустим, хватит ли у нее в этой семьи, обезматывавшей зимой, весной силы вырастить себе матку из яйца? Вы не успеете. Вот начинается весна, облетелась очистительный облет. Для того, чтобы из яйца и начали семьи сеять где-то вы допустим взяли рамку яиц но а матку молодую должен же кто-то будет затем обгулять в брачном полете трутень откуда трутень появится на втором поколении поэтому из весны от с ранней ну так есть судьба таких семей только объединение. Объединяйте с какими-то сильными, и слабыми, неважно. Вы сделаете из этой сильной семьи отводок, обгуляете молодых маток, восстановите это количество. Не гоните за вот этими вот сверхранними матками, потому что может там где-то труднее появится, какие-то выращенные зимней пчелой. Не всегда они дают... Хороший результат. Будете надеяться, что матка у вас вот вроде как обгулялась, какие-то подает надежды и виды плодной матки, но это будет проблема. Поэтому лучше всего безматочная семья, не тратьте время на какие-то там эти маневры, мероприятия. Объединяйте сразу с какой-то, затем восстановите количество за счет отводков, эбула маток. Вот, можно я скажу вот про докорм в декабре месяце. Прошлой зимой, вот 10-15 декабря. Это вот Беларусь, у нас тогда, ну, градусов 5 мороз уже был. Вот я забрал, ну, отдали мне 5 семей, Чисто символические. Ну, рамок я поехал, забрал, привез их. семьи и мощные по 10 рамок были. Не... Но корма не было. Я вот днем такая погода, еще 0 такая была, но. Ну, можно было просмотреть и вот я в декабре месяце 10-15 декабря дал им по 12-14 литров сиропа Каждый семье вот пять семей забрали щироп за ночь забирали 4 литровую кормушку вот я ночь день и ночь вот за три раза вроде 12 ну которые быстро забирали, там где-то 14 кому-то попало ну что они забрали там как-то распределили началась зима и перезимовали все семьи перезимовали то есть и подмора пчалы не было, и успех персажа у домики у своего уже весной, как бы все нормально было. Ну, Широп делал один-двум. На литр воды 2 килограмма сахара. Так что, ну, вот таких, если же, крайностях, то это можно сделать. Да, большое спасибо. Видите, я напрасно на человека наехал. Ну... Хоть как-то, зато вот информацию получили ценную. Оказывается, у нас не только финские варианты на осенью закармливают, а вот, пожалуйста, и человек поделился еще и такой таким случаем. Так что, кто слушает, кто участвует, имейте в виду, есть, вот, есть такие экстремальные моменты, и их нужно знать. Я не случайно всегда стараюсь пчеловодов вывести на это откровение, выводить вот эти вот нестандартные моменты. Потому что они кому-то, возможно, спасут пасеку и желание вообще заниматься. Не то, что вы наблюдаете, и вам это не нравится, вы не находите объяснения, выносим на суд Божий будем находить объяснение этому сами сообщим. Ну да, так бы они не перезимовали однозначно. То есть я же весной их пересаживал, их уже начал кормить, потому что, как бы, ну, все протык было. Ну, это вот просто по неопытности я гонял сейчас за этой халявой. За этими вот семьями, которые так подешевки отдавали на зиму. Ну, где сам не понимаешь, <с> что ты можешь взять. Можешь что-то взять, а можешь ничего не взять. Теперь я понял, что путь расширения пачки это только через отводки. Своей же. И вот на зиму, получается, в этом году все обратно. Думаю, куплю там, продавали пащику, ну, шамей 5 куплю для подсиливания своих отводку. Я наделал отводку, на 12 штук. Ну, думаю, вот так для подсиливания приехал, тоже как бы погнався вот за этой халявой. Подогнали всю пащику, вот забирает, 26 шамей, сундуки, рамок много. Ну, домики мне не надо были, я их так потом продавал. Ну, ладно, думаю, пчелы пропадут, никто брать не хочет. Ну, чисто может, что и пчелы пропадут. Ну, все-таки тут такие факторы. Ну вот, привез, еще поставил, как бы. Когда я их уже забирал, я. Ну, корма ну, были, вроде бы, тяжелые. Весна, ой, не весна, а зима, декабрь. Вот я в декабре месяц их привез, наверное. Или не, в ноябре, уже дальше снега было. Начало декабра, январь месяц, конец январа, начало февраля. Начал приезжать на паску. Смотрю, с начали распадаться клубы. Начал смотреть. Думаю, что такая вот активность семей. Ну и под солнышко залез, посмотрел, а у них вот сверху мед стал, как пластилин. Ну, рабс, наверное, попал. Даже на чем пальцем нельзя было пробить рамку. И ну, вот с чем мне начали ну, активно себя вести. Ну, я поехал, Канди купил. Разрезал, вот по полкилограмму всем семьям положил канди завтра прошел, это канди как и не было как будто и не ложил ну все ясно ну что делать конец января 26 семей ну пошел ведра пакеты семьи были старым на образца с досочками сверху вот так досочки дверь я раскрывал и по два пакета сиропа положил и закрывал и подушка наверх все утеплял и закрывал в семьи практически забрали сироп. То есть, ну и перезимовали. Осы было, но не во всех семьях. То есть, одна семья почти что половина сыпалась, но ну, может там клешбу, я не знаю. Но в основном, все семьи тоже перезимывали. Вот так я дал двумя этапами. То есть, по литру 6, наверное, сиропа за январь. Конец января, начало февраля я им скормил. Ну и перезимывал. Ну, а так бы пропали. И когда уже, я уже тепло стало весной, эти рамки доставал, они даже весной не могли. Вот они разгрызают, это сыпется, как сахар, а брать ничего не могли. То есть настолько они задубели. Так что, ну, экстремально. Ну, выжили. Ну, может, мне просто повезло. Ну, пчелы даже. 10 градусов мороз был, я давал подкормку. Снега выпало, мороз таки, дуйка была. А что, с ведрами? Два 20-литровых ведра с этими пакетами по снегу. На машине проехать не мог до туда. И перся, и два перчатки забыл Накусали так руки, что, что потом уже сядел и идти не мог назад, потому что там помутнело в голове. Ну, ничего, пусть одел, отдохнул, ну и пошел. Ну, вот так и сохранил. Ну, теперь я понял, что путь только размножение своими же отводками. Да, уникальный случай экстрима. Ну ничего, хорошо берем на вооружение, оказывается, нет такой, такого безвыходного положения, даже вот в зиму можно спасать. Но вот видите, количественный синдром не всегда вредный. Вот Попала пасека, жалко, пропадет, а тут, как вы говорите, халява, ее надо было спасти. Спасли. Но надавали так, что пришли все равно к выводу, все-таки лучше на своих отводках решать эти, эти проблемы. Так, хорошо, большое спасибо, уникальная информация, кому нужно запомнит, возьмет на вооружение. Так, еще есть у кого чем поделиться? Ну, Пока-то думаю, расскажу чуть-чуть это. Так я говорю, вот, аж пакетами кормил, потом еще что, рамки собирал, какие-то свои были, со своих пчел, что оставлял себе основных, им потом еще весной провозил, доставал. Я намучил сейчас только, а потом, во-первых, все мне такие злые, они мне так дались за год, а плюс они все родиться пошли. Если бы не изоляторы, вот что я не позакрывал их матоку изоляторы, вот прошел, всех позакрывал, то они просто прозлетелись. Ну а за счет изолятора даже принесли по четыре магазина меда, так что вот спать с изоляторами. Вовремя я вот эту тему посмотрел про изоляторы. То есть, ну вот и тоже обратил внимание, что маточку надо раньше закрывать. Не тогда, когда семья стала сильно в райовую, уже зашла, тогда уже это плохо. А когда вот только либо не зашла, либо начальная стадия, она только собралась, там какая-то мисочка с яйцом, вот тогда все Хорошо. Две-три недели маточку можно выпускать, и пчелы прекрасно работают, и мед нощут, и машину строят все. Да, спасибо вам большое еще раз. Я всегда подчеркиваю, не на чужих ошибках нужно учиться, не на чужих шишках, потому что чужие шишки, они неощутимы. Вот свои всегда ощущаются, начинаешь думать, как лучше поступать чтобы на будущее максимально получить эффект на выходе. Так, ребята, спасибо большое всем за участие. Размялись слегка. До следующего ЗЭЛа. Готовим вопросы. Неважно, какого времени года это будет касаться. Болезни, качаем мед, формируем отводки. Все, что нам интересно. Зима впереди, и нужно вооружиться по максимуму информацией для того, чтобы с минимальными потерями, ошибками начать следующий сезон. Всем всего доброго, спокойной ночи, до свидания. Модераторам спасибо за связь.